Поздравляем Марину с продажей и покупкой квартиры в Сочи. И дарим подарочный сертификат на энную сумму компании Борг. То есть, Марина, вы придете в магазин и выберете на эту сумму себе какой-то приятный подарочек. Что вы пожелаете нашим подписчикам? Спасибо большое. Возьмите микрофон. Я желаю подписчикам, чтобы обращались к Дмитрию и к Владимиру, потому что мне очень удачно продали квартиру в Сочи и быстро подобрали другую квартиру. С Новым Годом! Спасибо им большое. Сейчас ведем переговоры, возможно, будете заказывать еще ремонт. Да, да, да. Ведем переговоры очень, очень по удобно. ремонту. Очень удобно у ребят. Все, да. Купили. Если нужно, сделаем да. ремонт. Если нужно, сдадим в аренду. В общем, полный да. сервис. Все в комплексе. все. В комплексе. все. В общем, все. Большое им спасибо. Все очень с быстро. Да. С Новым Годом, с новым счастьем. И обращайтесь к Владимиру Дмитрию. Спасибо. До новых видео. Пока.